То, что сейчас век интернета, наверное, не сказал только ленивый, а не понял только не очень умный человек. Все бы ничего. И я не призываю вас выключить гаджеты и не призываю вас перейти на другую форму жизни. Нет, конечно. Я считаю, что реальность нужно принимать и пользоваться тем, что есть, и пользоваться данной реальностью. В моем случае я просто хотела бы напомнить людям о том, что интернет э, коммуникация интернет сообщения а у нас этого добра очень много начиная от смс это несколько десятков лет данному виду коммуникации и заканчивая общением в соцсети которая тоже в принципе имеет форму смс и чем короче это эти сообщения тем они э, считаются даже лучше э, то есть некоторые моменты. Недавно ко мне обратилась девушка с проблемами в семье, у нее проблемы в коммуникации с мужем. И знаете, что она сказала? Вы знаете, когда мы с ним переписываемся, у нас все хорошо, мы понимаем прекрасно друг друга. А вот когда мы в жизни с ним коммуницируем, у нас возникают сложности. Вот, собственно, об этом и мое видео. Напомню о том, что коммуникация в сети, она достаточно упрощена. И она напоминает несколько наш внутреннюю речь, внутренний голос, достаточно простое и, на наш взгляд, конкретное. Более того, сообщение, которое нам пришло, мы читаем с той интонацией, с тем понятийным аппаратом и теми ударениями смысловыми, как нам хочется. Большой вопрос. Именно это пытался донести нам собеседник или нет? Более того, речь в интернет сообщениях она идет достаточно общая и очень часто используются такие шаблонные варианты которые в итоге не несут смысловой нагрузки и создается иллюзия общения более того создается иллюзия понимания простейший вопрос привет как дела нормально «Привет, у меня вот это, вот это понятно». Да? То есть это привычные шаблоны, которые мы сейчас видим. Поэтому в данном случае единственная рекомендация и совет – не заменять реальность. Интернетом, Да, когда у вас есть некоторые проблемы со здоровьем и вы не можете выйти в реальность, это прекрасная возможность для таких людей, но делать себя инвалидами, имея две руки, две ноги, голову и все в рабочем состоянии, это совсем другая история. Когда мы заменяем а, реального человека, реальные свои возможности а, вот этим вот а, клиповым сознанием, а, когда нам нравится кликать картинки, когда нам нравится а, многособытийность, когда нам нравится что-то делать, куда-то жать и тому подобного рода вещи. И тут вдруг... У нас в жизни один человек, если мы сейчас говорим про семью, и он живой, и его надо видеть, его эмоции, его какие-либо действия. Почему в последнее время и в интернете более популярны видеосообщения, чем аудио и СМС-сообщения. Еще в аудио сообщениях худо-бедно мы что-то себе можем понять у человека. Но тут тоже скрываются подводные камни. Снова от клиентов фраза. Мы так прекрасно общались по телефону, мы так хорошо с ним разговаривали. Но когда мы вышли на встречу, он как-то не так себя вел и реагировал, и вообще не в то одет, не так говорит и тому подобного рода вещи. Или фраза, что я сделал или сделала не так. Я всегда отвечаю, вы просто не впихнулись в картинку, созданную воображение человека, пока вы говорили с ним по телефону. А наша психика, как уже много раз я говорила, она у нас достаточно затейливая, достаточно умная и всегда что-то Придумает. И вот у меня уже в голове есть образ, который обычно рушится, когда мы встречаемся с реальным человеком. И с одной стороны, я говорю про уровень э, свиданий, а с другой стороны, та же история происходит на уровне человеческих взаимоотношений, когда люди строят семью, и тогда смс-сообщения э, у них прекрасно получаются, собственно говоря, привычно, прекрасно, а в то же время реальные коммуникации достаточно затруднены. И я встречаю подобного рода проблему у людей, которые, скорее всего, до 35 людей, но, ну, в общем-то, 30-летних и ниже. Потому что это поколение, как раз-таки, воспитанное на интернете. Это 90-е года, 90+. плюс, Когда родителям в это время было очень сильно не до детей и... Гаджеты э, начали возникать в э, жизни этих детей, во-первых. А во-вторых, э, гаджеты начали возникать и в жизни родителей. Они получили некоторое родительское просвещение, образование, э, очень много различных журналов, газет и тому подобного рода вещей. Как воспитывать, что делать с ребенком и тому подобного рода вещи. То есть... Э, Воспитание как таковое, оно в этот момент претерпевало очень серьезные а, изменения. И у детей появилось достаточно много свободы. И эти дети а, где-то, наверное, в школьный период, плюс-минус, а, у них начали появляться гаджеты. Соответственно, их а, опыт в Работе с этими устройствами исчисляется десятилетиями, то есть где-то от 10 до 20 лет. За это время некоторые функции, учитывая, что они и не очень-то были сформированы, они просто могут даже утратиться. И вот эта иллюзия, создаваемая в виртуальной реальности, для человека она очень реальна. И поэтому настоящие люди, которые в жизни, они данного человека могут и раздражать, потому что реальные люди делают совершенно не то, что... В моем плане находится и таким образом мой план постоянно рушится, а это раздражает и самого человека и окружающих и в данном случае имеет смысл все-таки научиться Сначала наблюдать за реальностью, а потом научиться контактировать с этой реальностью. Либо создать себе реальность, именно реальность, а не виртуальные шаблоны, которые имеют место быть в интернете. А ситуацию, приближенную к реальности. Сколько раз я спрашивала людей, что тебе ясно? Uh, обычно дальше идет достаточно нормальный диалог, начиная от того, да нет, я вообще ничего не понял, <laughs> заканчивая тем, что мне объясняют, что человеку-то, собственно, было ясно. То есть uh, я призываю вас задавать вопросы до тех пор, пока вы на самом деле не получите ответ, а не вопрос ради вопроса. Uh, то есть привет, как дела? И на этом коммуникация заканчивается. Я же знаю, что мне ответят. А тогда зачем мне что-то спрашивать? И тогда на форумах я встречаю такие темы, как э, а о чем говорить с людьми? А, что значит быть собеседником? А как заводить друзей? То есть это вот те вопросы, которые <связывая> можно отнести к интернет-детству и к интернет реальности людей, потому что человек не может ответить себе на вопрос, во-первых, зачем ему знать, как дела у другого, ненужного ему человека, а во-вторых, он уже знает ответы, потому что мы все знаем те шаблоны, которые есть в интернете. Я иногда даже спрашиваю людей, у вас есть учебник какой-то, даже последовательность идет шаблонов соблюдаете кто вас это мучит в эти моменты я вспоминаю коллективное бессознательное юнга может быть это не такая большая выдумка как многим хотелось бы может быть мы действительно какую-то информацию берем извне создавайте собственную реальность и тогда вас будет сложнее обмануть, и тогда вам будет проще коммуницировать с настоящими людьми. А мы всегда именно это и делаем, несмотря на то, что кто-то из них в интернете, кто-то из них в жизни, кто-то из них и там, и там. Да, мы очень активные люди. А попробуйте понаблюдать за людьми и понять, как сделать так, чтобы вас... Понимали. Очень часто люди, которые сидят в интернете, они ждут понимания от других людей, не делая ничего в обратную сторону и раздражаясь тому, что их не понимают. Понимание это ваша задача. И только вы знаете, что вы сейчас сказали. Вы можете это объяснить, а можете хранить великую тайну своих коммуникаций.